Всем привет с вами снова макс репьев и сегодня мы с вами двигаемся по центру сочи вы помните да что мотоцикл у нас на дальней магистрали Типадлера, мопед мы используем на сочи сейчас вешаем камеру на шлем для того чтобы вы точно также посмотрели какая у нас движуха здесь по сочи происходит и видели все своими глазами так вот раз у нас как обычно все идет не по плану, то есть изначально сегодня я хотел позаниматься вопросами, съездить, посмотреть комплекс потом заняться автоматизацией процессов именно здесь по сочинской недвижке, но Тинькофф Сказал, что больше свихты они не переводят И есть ряд клиентов, которые в Дубае у нас на подходе идут И их нужно как-то перенаправить Потому что именно эти платежи мы хотели отправить через Тиньков В предыдущих платежах мы знали, что такое может произойти И отправили их через Газпром Но теперь вместо того, чтобы позаниматься недвижкой Сочи Мы должны будем с вами съездить в Райфайзенбанк Узнать вообще, где теперь взять биржевой доллар потому что если покупать через приложение, через банк, то это совсем другие деньги. Так что, когда вы это видео уже посмотрите, скорее всего, вопрос будет решен. Ну и как минимум крипта, она всегда есть, и она без всяких контролей сразу уходит. В тот же день можно ее оплатить в Дубае и так далее. В общем, было бы желание купить, а как перевести деньги, проблемы нет. Так что, господа, мы сегодня с вами едем, сначала посмотрим один комплекс. После этого мы с вами поедем, решим вопрос со слифтом как его теперь и куда его девать где взять этот биржевой доллар и далее в общем посмотрим как день будет складываться запускаем его и мучим все можно и сколько я уже семь лет занимаюсь недвижкой и, в принципе всегда одно и то же ты вроде напланируешь день но день как правило вносит свои коррективы из тех планов которые ты вообще себе напланировал Ничего не получается сделать Ну дай бог может быть четвертую часть Поэтому я к этому абсолютно спокойно отношусь Но как минимум это всегда интересно Какие-то челленджи, что-то нужно решить Как-то что-то отправить И благо мне не нужно передвигаться на машине То есть мы сегодня с вами на мопедике запакуем его прямо возле креца Райфайзена И будем спокойненько ездить показать здесь, я хочу вам вот это здание, которое строится за моей спиной. И, как вы понимаете, мы находимся в самом центре города. Это у нас курортный проспект. Вон там у нас статуя Архангела Михаила. И чуть левее у нас находится Мурпорт. А мы вообще запарковали с вами на улице Арджиникицы. Застройщик тот же самый, который построил такие комплексы, действительно хорошие, Сокол и Метрополь. И вот на сегодняшний день они строят вот этот комплекс, который называется Гранд Каскад. По концепции они заявляют, что это будет D-люкс, Это не люкс, это D-люкс, Это еще выше. И стоимость квадратного метра начинается от миллиона 800 000. А минимальная цена лота на сегодняшний день это 55 млн. Устроиться это все будет еще 2 года. И вот у меня возникает вопрос. Как вообще формируется цена на вот это все? Потому что в делюксе нет бассейна, есть просто спа-зона с каким-то своим там небольшим бассейном. И еще будет ресторан. У меня возникает огромный вопрос с приватностью. То есть если это делюкс, значит туда вообще не должен никто зайти. И в делюксе, наверное, не должно быть вот такого шума от дороги. А как вы понимаете, до здания здесь ну, метров может быть 6. Да, это, конечно, решается вопрос с окнами. И, наверное, концепция основная, которая мне непонятна, это резиденция в самом центре Сочи. Но минимальная площадь это 26 квадратных метров. И как бы если это прям брендинговый такой проект, интересный, с такой хорошей замашкой на делюкс, то, на мой взгляд, здесь не должно быть 26-метровых студий и должны быть резиденции, ну, хотя бы от 50 квадратных метров. Тогда это будет действительно резиденции делюкс. И 140 апартаментов в самом здании тоже, на мой взгляд, не должно быть. И, по сути, если это резиденция, это не какой-то гостиничный комплекс, то есть именно такая позиция здесь идет, то вы, ну, как бы не будете сдавать его в аренду. То есть это исключительно собственная недвижимость для собственного пользования в центре города. Больше никакого формата здесь нет. Я, безусловно, понимаю, что есть люди, которые хотят именно это место, именно центральную часть, и так, чтобы им было вот такое вот небольшое здание. Но, по сути, есть огромное количество альтернатив. Есть та же самая Камелия, которая собственным пляжем, огороженная территория, и там действительно ее много, и она стоит дешевле. Есть и Меретинский, где за 55 миллионов рублей можно купить себе 55-метровый апартамент, но там будет бассейн, и там будут садовники, теннисные корты, и огромное количество спортивных площадок. Здесь же мы просто видим одно здание на закрытой территории, и все. И, возможно, будут еще рестораны, но тогда у меня возникает вопрос. А в эти рестораны люди как будут попадать, если это делюкс резиденции приватного формата? У них будет отдельный коридор, может быть, какой-то или как? Я ни в коем случае не хочу сказать, что у застройщика плохая концепция и что здесь делают какую-то непонятную историю. Просто я этого не понимаю. И я до конца не могу понять, как это все будет устроено. На мой взгляд, вот этот проект, это то же самое, как апартаментный комплекс «Верди». Только там цена 1.100.000, 1.200.000. Здесь вот рядом, например, находится Сочи Плаза, и мы сейчас тоже туда доедем. Там за 1.100.000, 1.200.000 можно купить номер с ремонтом 17 квадратных метров. И это будет общий чек в районе 20 миллионов рублей. А если купить сразу два номера и соединить их, то получится 34 квадратных метра за 40 миллионов рублей. Это больше, чем здесь 29 за 55. Понимаете, да? Пойдемте просто обойдем. Исключительно мое мнение. Я ни в коем случае не хочу сейчас никого обидеть и сказать, что я единственный здесь прав. Остальные все сделали какую-то непонятную историю. На 2 миллиона концепция здесь не тянет вообще. На 1 миллион 800 тоже, потому что огромное количество соседних комплексов, которые стоят дешевле и имеют ту же самую инфраструктуру. За эту же самую стоимость квадратного метра, можно купить Хаят, можно купить Grand Royal Residence, можно даже поискать от инвесторов Монтеру. А как бы на Мантере собственный пляж, куча бассейнов, управление отеля, спа-зоны, конференц-центры и так далее и тому подобное. Здесь же мы видим просто резиденции, которые находятся в центре города. Вот так будет выглядеть проект. Просто посмотрите на него. То есть мы с вами стояли вон в том углу, и исходя из проекта, здесь вот эта территория вообще не будет закрыта. То есть здесь как бы нет заборов. И здесь есть один фонтан, куча зелени, и внутри будет еще располагаться спа-комплекс. В общем, если не привязываться к локации именно центра, прям центра-центра, то альтернатив в Сочи с хорошей инфраструктурой, с действительно крутым расположением к пляжам, с внутренней инфраструктурой и со всем остальным можно найти сильно больше и дешевле, и еще и более готовой. Я сейчас просто по центру проедусь, я вам покажу, что на сегодняшний день есть в этой же самой локации дешевле, чем здесь. Как минимум, Эмиральд снизу, который располагается, с рестораном «Магадан», а с фитнес-клубом f 8 стоит миллион, миллион сто за квадратный метр. Он уже готов. И там стоит мебель и техника. Не нужно ничего ждать. А он находится вот. Вот он торчит. Вот, грубо говоря, Гранд Каскад. А вот Эмиральд. Там миллион за квадрат. Здесь миллион восемьсот от. Ну, как бы два вот плюс вообще на самом деле и они находятся в одном месте только это два раз дороже это два раз дешевле и если отталкиваться от макета то есть тот же самый Верди. если здесь не будет закрытая территория как она указана на макете то Верди у вас по соседству есть целый парк вообще но только там тоже в два раза дешевле и находится, ну, типа в 300 метрах отсюда. А если так реально покопаться по недвижимости Сочи, изучить другие места с хорошей инфраструктурой, ну, ту же самую Камелию, Маяк, например, от Альпики, Эмеритинский взять, то можно найти сильно дешевле, готовее и больше площади. Но если вы хотите именно резиденцию в центре Сочи, вот именно вам нравится вот такой вот трехэтажный формат, вот такие расхидистые зеленые деревья, то почему бы, собственно, и нет? Я ни в коем случае сейчас никого не отговариваю от проекта. Я просто высказываю свое мнение. Оно может быть неправильное, непрофессиональное. Вы, может быть, с ним не согласны. Но это мое мнение и мой блог, который я веду. И высказываю здесь то, что думаю именно я. Поэтому на свой взгляд поедемте. Я вам просто покажу, какие альтернативы здесь есть рядышком и сколько они стоят. То место действительно неплохое. Но оно и не уникальное. Так, чтобы прям про него говорить. Смотрите, я сейчас даже не буду отключать камеру, мы с вами просто доедем до Верди. Ну сколько? Вот сейчас время 12.26, вот, 12.25 здесь. А с левой стороны у нас огромное количество ресторанчиков, и с правой стороны тоже вот Международный Олимпийский университет здесь есть еще. И вот буквально нам проехать, ну, типа 300 метров, и мы сейчас окажемся с вами возле Хаята, и окажемся с вами возле Верди. В два раза дешевле можно купить по сути то же самое а потом мы сейчас с вами съездим до Сочи Плазы которую недавно забрала очень известная строительная компания и будет ее достраивать, ну, доделывать и там как бы цена миллион сто, но никак не два миллиона рублей и там два апартамента можно взять объединить их соседней пока еще они свободные есть и получить то же самое понимаете да так вот смотрите мы с вами проезжаем сейчас Хаят вот, в принципе, высотка, вот она стоит Я думаю, видно ее через камеру А с левой стороны у нас художественный музей И вот мы просто с вами вот так вот сейчас заворачиваем Так, ладно, следующий поезд вернем Заворачиваем вот сюда вот И получаем ровно то же самое Но только в два раза дешевле На сегодняшний день в по-моему, остался этот апартамент Который стоит 28 миллионов за 30 квадратных метров вот, в принципе, само здание, оно еще и меньше вдобавок. И здесь точно такая же инфраструктура. Как и там ничего нет, так и здесь ничего нет. Парковочки, да и только. А вот сразу у вас, пожалуйста, лес. И, кстати, дорогу еще меньше слышно, чем там. Вот, а от застройщика, по-моему, 32 миллиона на сегодняшний день начинается, но это нужно узнавать у наших менеджеров. Но, тем не менее, маленькое здание привата больше. И оно еще и поддерживается в доверительного управления. То есть там нам заявляют резиденции А это все-таки отельчик и резиденции То есть хотите сами, хотите сдавайте А вот теперь я сейчас доеду с вами До Сочи Плазы, покажу как выглядит она А после еще доедем с вами До Эмиральда, который находится Прямо по соседству И стоит как бы тоже дешевле Вот здесь, кстати, тоже строят Новую высоту, пока еще информации О ценах нет Но тоже в районе там где-то Миллиона, полутора, может быть, двух ну, тут концепция будет высотная хорошая там с конференц-центрами и совсем то есть это не просто парк э, в центре города и <связь> вот смотрите я просто вам вот так вот прям сходу показываю то что мне в голову взгрело хорошая машина отлично я, пошу, да? Отличный, я даже сказал. так я вам просто говорю сходу показываю что на сегодняшний день можно купить а, именно из такого пусть это будет новое там и так далее Барселона вот парк, тут вообще цены сильно отличаются, они а, в два раза дешевле еще чем в Верде, но ну, именно за квадратный метр. Общая сумма лота конечно будет плюс-минус одинаковые, только площади здесь вы будете а, больше иметь. А сам дом сдался по-моему, не буду врать, потому что не помню. Ну короче, не в прошлом году и не в позапрошлом, и давно. Обжитый никто там, вам соседнюю стеночку не долбит, все, в общем в этом плане нормально вот смотрите выезжаем на курортный проспект я сейчас покажу вам где вообще находится гранд каскад откуда мы только что с вами отъехали а после этого мы с вами доедем до Сочплаз чтобы вы вообще понимали о расположении все и где можно реально сэкономить если есть такое желание но тут опять же возникает вопрос, для чего вам эти апартамент, и для чего вам эти резиденции а, если вы хотите комфорта и уюда то тогда наверное все таки резиденция должна быть немножко в другом месте там где это действительно комфортно и там она где будет приватная здесь как бы я приватно для себя пока никакого не вижу ну, то есть, особенно по макету который висит на паспорте объекта ну, ладно сейчас поедем, то есть мы в принципе уже подъезжаем с вами начиналось видео, я стоял вот возле этой клубы и рассказывал вам про вот этот проект Вот он стоит, его строят Он такой полукруглый, вот можете обратить на него внимание Вот здесь он заканчивается А вот стоит Эмираль, прямо по соседству, который стоит два раза в Ну как бы, его там достраивается, он конечно еще А вот Сочи Плаза, где вы можете два апартамента купить за эти же самые деньги Да даже на 10 миллионов дешевле и либо их самостоятельно использовать, либо их сдавать. А можете сделать Family Tew. Ну, как бы, вот такая концепция. То есть тут уже, как делать, ну, решать вам самостоятельно. Но мне кажется, что деньги вы считать умеете. Поэтому разберетесь. Сочи Плаза, кстати, пока еще таким продается по предстартовым ценам. Дальше они обещали чуть-чуть повысить. Концепция сама по себе очень и очень такая неплохая. Потому что, ну, как бы, это центр города. И по сути все то же самое, что и там. Ну да, он выше. Вот. Но этот центр и у него прям граница с улицей Левагинской. Такая история. Вот он основной кайф мопеда. Когда ты просто между машин, аккуратненько, без всяких клубок. Раз-раз и проехал. А дел-то у нас сегодня с вами много. Вы помните, да, что Тинькоф сказал что лифты больше не проходит через них. Как бы вы сейчас увидите табличку на своих экранах по поводу этих свифтов. Их на самом деле огромное количество банков, которые их проводят. И мы, в принципе, вроде как нашли источник биржевого доллара для того, чтобы это все выводить. Опять же, непонятно, насколько это все долго и насколько это все будет работать. Но, как говорится, решаем вопросы по мере их поступления. В общем, сейчас просто быстренько повернем налево здесь. Покажу вам, как выглядит Эмираль. Там есть, конечно, вопросы к внутреннему ремонту, потому что миллион э, 100, миллион триста по-моему, на сегодняшний день э, цены за квадратный метр. Но, тем не менее, за эти деньги, конечно, хотелось бы увидеть там окрас, а там обои. Но сейчас, в общем, все увидим. Вот сюда, заворачиваю. А вот там в будет находиться Эмираль. Здесь вот сверх, все-все-все просто ну реально соседний комплекс а, такая же резиденция никакой инфраструктуры на территории но он уже сдан и есть ресторан внизу и есть фитнес-центр f8 вот пожалуйста вот так это все выглядит и здесь в два раза дешевле чем у соседей рыбный ресторан называется магадан а парковочка у них находится вот там он еще не достроен до конца пока еще там доделывают ремонт но тем не менее ресторанчик уже готов его осталось нам отмыть и как бы все, такая основная концепция ладно, едем на море пить кофе пока значит обедал, позвонил своему знакомому в Райфайзенбанк а в Raytheisen мы сказали, что у них есть свое собственное приложение, называется Raytheisen Инвестиции, и там можно купить биржевой доллар. И можно потом отправить это все на карту Raytheisen банка, но проблема в том, что в Сочи нет отделения и карту пришлось заказать онлайн, то есть ее привезут сюда к курьеру. Еще огромный плюс, что Raytheisen как работал со свифтом, так и работает. И что я понял сегодня, что чем меньше банк, тем меньше к нему вопросов. И Райфайзен, он не самый крупный в России И самое главное, что он не особо медийный А когда ты чувак медийный, то к тебе возникает много вопросов Когда ты просто делаешь тихо свою работу и никого не трогаешь Что и не трогает тебя И Райфайзен как раз таки из таких У них даже нет ни одного отделения в Сочи Есть только банкоматы если использовать эту карту для того, чтобы совершать Какие-то валютные операции То мне кажется, что она вполне себе подойдет То есть в моем случае, например, у меня есть карта Казахстана То я могу загонять Получается на карту Райфайзен биржевой доллар, который куплен у них на инвестициях с вифтом, и потом с этой казахстанской картой путешествовать по миру. Либо в вашем случае вы можете загонять туда биржевой доллар и совершать заграничные покупки недвижимости, будь то Турция, Бали или Дубай или еще что-нибудь. Так что я думаю, что решение более-менее найдено, осталось его обкатать. Вы, наверное, спросите, а почему не «Газпром»? Потому что я думаю, что «Газпром» – это временная история. И пока вся вот эта газовая история длится, «Газпром» работает. А дальше может что-то поменяться и у Газпрома могут возникнуть сложности Но, как говорится, поживем-увидим, будем решать проблемы по мере их поступления Пока, мне кажется, что Райф в этом плане будет интереснее Поживем-увидим, господа, наслаждаемся кофеечком Пойдемте сходим, сейчас посмотрим на море и дальше поедем делишки решать Вот эти типичные фоточки, девчонки в цветах Потом вот у них аватарки, знаете, в таких цветах мы с вами пришли на море смотреть. А, на самом деле здесь есть еще другие лавочки, но просто это первое свободное. Меня вот, чуть не сильно тянет идти дальше. Кого-то он на парашютике таскают. В принципе, море и отсюда видно. И тенечек такой создается. Сейчас я здесь сделаю некоторую рассылку по клиентам, некоторую рассылку по нашим ключевым партнерам. Вот я недавно снимал видео и говорил, что со стороны кажется, что день владельца агентства недвижимости кажется вот очень простым. Ты Приехал, кофе попил, там что-то порешал, там позвонил кому-то. Так вот, короче, я из дома вышел 3 часа назад. У меня 35% осталось зарядки со 100. Везде абсолютно пишут какие-то вопросы, телега, все, короче, взрывается, все горит. При этом раньше это были вопросы только по Сочи, а теперь вопросы и по Дубаю, и еще и по Турции. По Турции я знаю, что видео еще не было, но тем не менее мы тоже там активно продаем. Поэтому, господа, если интересно, пишите. Но обзорчик будет чуть позже, возможно, когда там уже ничего не останется. Там на самом деле очень многие изменения произошли с момента всей вот этой вот движухи, которая началась. Но тем не менее пока еще интересно покупать. Вообще, как бы заграничную недвижимость на сильном рубле интересно покупать. Интереснее, чем было два месяца назад. Ну и вопросов, соответственно, теперь тоже в три раза больше. Если раньше мы сращивали просто, как оплатить внутри страны там внутрибанковские доверенности и все остальное, то теперь мы заморачиваемся со свифтами, которые блокируют, разворачивают, комиссии, не возвращают и еще что-то. Но интересно жить на самом деле. По крайней мере, ты всегда в тонусе и всегда чем-то занимаешься. И это очень круто. Видите, вот вторые ребята тоже в цветах фоткаются. А это, видимо, какое-то новое направление фотографии. Женщина в цветах. Вот, потом будет огромное количество аватарок с вот такими вот фонами. Еще только что мне наши менеджеры из Дубая прислали, что можно еще и через БКС купить тоже биржевой доллар. Короче, пути всегда есть, было бы желание их найти. И наша команда, как вы понимаете, очень быстро с садистовывается. В общем, море меня не отпускает, и мне тут прислали информацию о том, что скоро будут специализированные застройщики, которые начнут строить курортную недвижимость. В России ожидается появление специализированных застройщиков на курортную недвижимость. Сейчас дефицит таких объектов в стране около двух миллионов квадратных метров. В том числе основных игроков могут войти федеральный застройщик ГК Самолет, РКС Девелопмент и ГК Алиан и другие. Направления привлекательных для крупных компаний, но важно иметь Административный ресурс на месте, говорят эксперты. Например, в Сочи уже зашел крупнейший застройщик страны «Пик». В общем, как вы знаете, на сегодняшний день в стране есть некоторая сложность с вылетом за границу, а именно посещать те курорты, которые раньше люди привыкли посещать. И на сегодняшний день российский туризм испытывает бум. Ну, вы, в принципе, это видели, когда мы ездили с вами из Сочи в Адлере. вы видели, какая пробка. А то же самое, по сути, происходит и по всему курортному побережью. Вопрос, что они будут строить, как быстро и когда они это все начнут делать, но тема, наверное, интересная, как минимум инвестиционно привлекательная, и посмотрим, будут ли вообще там реализовываться продажи. Пока жду информации еще от одного банка, решила сделать кружок вокруг Хаята и вернуться, где вот у меня мопед запаркован. И вот здесь хочу рассказать вам, что будет реконструироваться гостиница Приморская, то есть вот эту часть они оставят как историческое наследие вот сзади. А с этой стороны будет стоять высотное здание, чуть выше хаята еще. К сожалению, на сегодняшний день информации по ценам и по всему нет. Но вот это, опять же, вопрос цены, конечно, будет инвестиционная интересная недвижимость. Я думаю. Потому что второго такого места нет, инфраструктура будет хорошая. Так что концепция сама по себе должна быть интересная. Центр Сочи, первая береговая, выход на набережную. И все-все-все в этом духе. Думаю, что будет классно. Но ну, как только будет старт, то, естественно, мы вас соповестим, но сделаем это в Телеграме. Потому что видео на Ютубе выходит реально где-то недели через две после того, как они записываются. И на тот момент уже и курс доллара не актуален, наличие не актуально, а вот в телегу мы грузим все очень и очень быстро. Девчонок вот очень много симпатичных ходит здесь. Так что, Сочи, господа, набирает обороты. И недвижка на сегодняшний день здесь адекватнее становится. То, что было переоценено, немножечко падает в цене. То, что было недооценено, поднимается в цене. Так что нормальный рынок, господа. Если интересно, то обращайтесь. Ссылки, как обычно, внизу. Прогулка возле Хаята оказалась продуктивная. Как минимум освежил информацию, сколько на сегодняшний день что стоит. Значит, однокомнатные 96 метров начинается от 143 миллионов рублей. Двухкомнатные начинается от 174 миллионов рублей, до 130 квадратных метров, и есть хорошая трешка с видом на море, все как положено 280 метров, будет стоить 464 миллиона рублей, это все в чистовой, поэтому если вас и хаят интересует, то велкам господа вниз, про него, я думаю, рассказывать даже нет особо никакого смысла, все и так знают, что это такое, Комплекс резиденции вместе с отелем бассейн, консьерж сервис, где вы исполнит любой ваш каприз, от слова совсем любой, прям вообще любой который только хотите, ну и техника Нужно уважать, иначе она может обидеться, поэтому нужно съездить помыть мопед. А, к сожалению, в Сочи нет быстрых мотомоек, поэтому мы сейчас с вами заедем быстро на саму мойку, его ополоснем и поедем дальше. На телефоне осталось 15 процентов, так что нужно это как-то все успеть. Ну, он такой пыльный, грязный. Но для того чтобы техника долго служила, нужно ее мыть почаще, чтобы было симпатично и ей было комфортно. Двигаем на мойку. Все, техника снова готова к эксплуатированию, чистая, красивая, нужно ехать. Вообще, всегда приятно на чистой технике ездить, такое ощущение, как будто она даже едет быстрее. Ну или как минимум просто потому что чистая. Так, в общем, едем назад. Это, кстати, рынок Фабрициус. и если вы хотите свежих овощей и фруктов, то это лучше всего заехать вот сюда, потому что здесь они всегда в наличии, лучше приехать с утра, чтобы собрать все самое лучшее. Фрукты, ягоды, овощи, все, что хотите, все есть. Вот здесь. Можете прямо на карте вбить рынок Фабрициуса или там... Короче, рынок овощной, и вот он на улице Яна Фабрициуса будет находиться. Так что, пожалуйста. так как по банкам сегодня ездить не нужно и благо все решилось по телефону то есть в принципе вопрос по светам решен я считаю на сегодняшний день то я заехал в ДНС хочу сейчас значит, купить здесь большую карточку для вот этой вот камеры и поехать снять видео с рассуждениями в чем вообще кайф жизни Сочи сесть на мотоцикл и доехать до поля и вот в это время порассуждать что, зачем, почему и для кого это все подходит там просто очень красивые виды и стартуя из Сочи, проехать в АДА можно показать действительно в чем прям кайф. если вы вообще снимаете божек, то вам карточка должна минимум 10 класса быть для того, чтобы видео нормально записывались но вообще мне нужно на 256 и типа это 5000 рублей за флешку в общем купила я карту и у ДНС очень интересная политика у них есть карта постоянного покупателя которая не дает скидок туда не начисляется бонус но у них это распространяется на гарантию и вот у меня на флешках гарантия 10 лет. Представляете? Очень интересно, как это сработает. Но мне кажется, что если я приду к ним даже через месяц, они скажут, чувак, все, короче, давай. В общем, на этой нотке я видос закончу, потому что сейчас я поеду решать вопросы по автоматизации. И там, в принципе, ничего интересного не будет. И сегодня же сниму видос, но уже другой. Доеду до поляны и порассуждаю. Так что, господа, вы красавчики, что посмотрели этот видос до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам всем удачи, хорошего настроения. Пока.